А у меня пишу, он показывал Я не показывал. Он ты показывает. Место не показывал. Что ты врешь? Я сам видел. А, что ты влез, где сидишь. Сегодня в белом танце кружимся Наверное, мы с тобой подружимся. Смотрите, ну, я, я, я сделал. Так несколько. Я я я я не я а ты смотри, вот на столе все, что. Ну и нахуй я это делал. Удочку! Удочку! Удочку! блядь! У меня чакра седьмая звезда, там вдруг раз у меня вот этот поток, а я смотрю, вот энергетика-то такая тяжелая у дядьки, он так меня раз и перехватил мой канал, и я сразу бан на втором уровне, и оказалась, а я же была на четвертом, все, и я чувствую, я распалась, я рассыпалась, все, моя анальная чакра стала усыхать. We'll back. Я еще не видела. Это когда-то надо начинать. ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Хочу вам продемонстрировать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 Целуй Сильно-сильно. Прощай ты не Ты едешь, а я в России. Ну, целуй же. Это фитнес-безумие. Это безумный город. И мы с моей командой покажем, как важно заниматься спортом и не сидеть на месте. Давайте не будем курить и пить. И... Главное, знаете что? Фитнес. Главное здоровье. Мы спортом занимаемся. На сегодня нет. Но в мы спортом занимаемся. Михаил бра... Михалыч, я готов. Только с места помни. Ничего не слышу. Да дальше мне беспокойся. Ах. Михалыч, кого Зачем палить по полюсу? Люди в черном, отдайте галактику. Отдайте галактику или уничтожим Землю. Извините. Эй! Контрацептивное кольцо – это полимерное кольцо, которое содержит небольшие дозы гормонов, необходимые для контрацептивного эффекта. start whoa, whoa, whoa. Hey, let's move right out. but as Jamie accelerates the ride seems to get smoother <laughs> yeah. oh, that's not bad. to begin with the Faster. offset wheels are smoother тебя, но я знала, что твоя любовь вода. Я хотела только не забыть твои слова. Господа, по-моему, это это лайк, господа, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк раз,